Друзья, привет! С вами Дмитрий на YouTube-канале интернет-магазина Top TV Box И это второе видео с приставкой X96 Mini Собственно говоря, она у нас уже в подключенном состоянии Как мы видим, блок питания подключен, HDMI-кабель подключен, собственно говоря, кабелем к телевизору И здесь оба USB-порта полностью заняты Чем они заняты у нас? Как я говорил в прошлом видео, очень удобно управлять Android приставкой при помощи Air AirMouse. Стандартный пульт AirMouse T2 с гироскопом. Вот, собственно говоря, от него вот такой USB-хвостик. Вот со всех сторон покажем. Вставляется в USB-разъем приставки. Вот, и это дает нам возможность вот так вот влево-вправо, вверх-вниз, кружочки, треугольнички, как угодно... Собственно, как на ноутбуке или на компьютере управлять стрелочкой. Это, честно говоря, это несоизмеримый плюс по сравнению вот со стандартным пультом. Я его даже включать не буду показывать. В этом, по крайней мере, видео в следующем, может быть, и сниму какие-то моменты. Почему неудобно? Потому что стандартный инфракрасный пульт он не дает возможности... В любом направлении, вот так вот, собственно, как вы видите, двигать стрелочкой. И вариант номер два. Приставка X96 Mini поддерживает возможность управления или проводной мышкой, в нашем случае это проводная мышь, поскольку мы находимся прямо возле телевизора, так и беспроводной мышкой. Стандартная беспроводная мышь, она подключается таким же самым USB разъемом и... В принципе, суть управления становится той же, той же самой. За единственным исключением, что пульт AirMouse вы, собственно говоря, держите в руке. И никакая поверхность ему не нужна. Итак, поехали. Когда мы подключаем приставку, у нас появляется стандартный интерфейс. Он у нас на английском языке, как мы видим. Вот, еще он у нас состоит. Это, собственно говоря, настройки. Это настройки самого андроида, они на русском языке. Мы, собственно, подготавливаем приставку перед отправкой. Они у нас на русском языке. Так, секундочку. Вот. Если вы пользуетесь мышкой, то левая клавиша мышки – это выбор. То есть вы нажимаете на нее, выбираете. Собственно, вот на иконку да, вот мы навели, нажали, выбрали. Правая кнопка мыши это шаг назад. Вот мы ее нажали и сделался шаг назад. Вот. Дальше есть вкладка APPS. Это Applications, то есть приложение. Все, что установлено на приставку, находится здесь. Вот Первым пунктом мы видим беспроводное обновление системы. Можете нажать и вот как мы видим, есть новая версия, такой-то объем данных. Ее можно загрузить, но сейчас мы этого делать не будем, сделаем это попозже. Стандартная галерея загрузки, музыка, настройки и вот интересная вещь, дроид-настройки, дроид settings Суть в чем, вот в этой вкладке находятся в седьмом андроиде настройки дисплея, то есть самого телевизора, HDMI-порт, ну и так далее. В принципе, есть даже настройка звук, но настройка звука она есть и в стандартном меню. Uh, нас больше интересует сейчас настройка дисплей. Нажимаем на нее. Есть uh, самых две верхних позиции, которые нас больше всего интересуют. Это Screen Resolution. Uh, собственно говоря, uh, видите, в вот автоматическом режиме, автоматический uh, режим определения uh, наилучшего разрешения включен сейчас. Вот наилучшее разрешение для нашего телевизора Sony это как раз 1080 с частотой 60 Гц. Если мы его выключим, мы, собственно говоря, сможем выбрать там какие-либо другие разрешения, которые нам интересуют. Но для а, наилучшего качества картинки, все-таки, раз у нас есть такая возможность, мы оставляем этот момент по умолчанию. А, ну, нажимаем ОК. В принципе, ничего не произойдет, потому что он так и было. Интересно. А, вот вернусь назад. Screen Position. Screen Position это, собственно говоря, отображение картинки на экране. Часто бывает а, так, что когда клиенты получают приставки, разрешение, ну, собственно говоря, чуть-чуть картинка выходит за края. Мы заходим а, в Screen Position и выбираем Screen In или, а, точнее, зум. In. In Screen или зум Out Screen, то есть приближение или удаление. Вот, к примеру, видите, я нажимаю, и картинка начинает уменьшаться. Или сюда нажимаю, картинка начинает увеличиваться. Вот, и как мы видим, часть изображения, она уже начинает заходить за поля экрана. Вот, таким вот образом, в ручном режиме мы один раз делаем отладку по своему телевизору. И в итоге получаем наиболее лучшее позиционирование как мы видим, все на своих местах. Все видно и четко и замечательно. Вот. Поехали дальше. Следующая вещь, которая нас интересует, это, собственно говоря, сам скин. То есть, как мы видим, здесь у нас идет стандартный скин, который был установлен еще на заводе. Он у нас на английском языке. И часто люди которые пользуются приставками, но очень, скажем так, глубоко их не знают, их не технические особенности, сталкиваются вот с такой вот, собственно говоря, вещью. Вот сейчас я покажу, сейчас я перенастрою эту вещь обратно. Перед продажей мы, собственно говоря, устанавливаем скины. Скин – это визуальная оболочка, которую вы, собственно, видите на рабочем столе. Она может быть... Вот такая вот базовая, стандартная, а может быть и, собственно говоря, нестандартная, русифицированная, которую мы, собственно, ну, тоже устанавливаем. Заходим, вот, мы устанавливаем вот такую вот оболочку ZEDO, она русифицированная, есть рабочая часть экрана, собственно... Можем видеть погоду, можем зайти в файловый менеджер, скажем, либо в браузер, либо, собственно, какие-то другие приложения посмотреть, как YouTube, например, или, не знаю, онлайн-телевидение. Но! Есть вот следующий момент. Сейчас я отсюда выйду. Есть следующий момент. Если вы пользуетесь беспроводным... Пультом с гироскопом. Я его сейчас еще раз подключу. А, и у вас установлена а, вот такая вот стандартная тема. При включении приставки а, сейчас мы выйдем на стандарт. Секундочку. Ага, она у нас, то есть, все, она у нас сейчас уже в стандарте стоит. То есть, как вы видите, первый раз мы после включения приставки. Первый скрин, первый рабочий стол у нас был стандартный, который поставляется с завода. Он был на английском языке. Сейчас мы а, перешли в тот скин, который мы устанавливаем, русскоязычный. А, чтобы было понятно, да, как пользоваться устройством тем, кто не знает английский язык, например. Но, вот эта вот кнопочка «Домой». Вот я ее сейчас нажимаю, видите, срабатывает пульт. Она, по идее, должна, будет, должна бы возвращать на домашний экран. Я ее сейчас нажимаю, раз мы на первый экран, первый скин, который был англоязычный, стандартный, если мы не возвращаемся, значит, у нас вот этот скин настроен по умолчанию. Для того, чтобы нам убрать, поменять скины, Допустим, вы хотите не этот скин, а, к примеру, вы хотите вернуть тот скин, который был по умолчанию. Мы заходим в настройки, приложение. Вот, и видим, вот он MediaBox Launcher. Это стандартный скин, который здесь установлен по умолчанию. Нажимаем на него, прокручиваем вниз и видим, главное приложение написано «Нет». То есть это говорит о том, что э, при нажатии на пульте кнопку домой или э, используя беспроводную или проводную мышь, нажимая постоянно на правую кнопку, то есть э, шаг назад, шаг назад, то есть выйти на рабочий экран, вы на этот скин не попадете. Почему? Потому что установлено другое приложение по умолчанию. Сейчас мы с вами его найдем э, у нас. Вот. Zui Cool. Нажимаем на него, прокручиваем вниз и видим изменение так, системных настроек. Стоп. Главное приложение, видите, написано да. То есть в том скине э, главное приложение было указано нет. Здесь значение стоит да. Нажимаем на главное приложение и смотрим. Вот видим главное приложение Zui Cool. Нажимаем на него и видим на выбор два варианта. Media Box Launcher это стандартный, э, стандартный лаунчер, стандартный скин, э, тот который поставлялся э, вот, с самой приставкой с завода. И Zui cool, который мы установили в скобочках написано по умолчанию. Если мы сейчас нажмем на Media Box Launcher, э, видим главное приложение Media Box Launcher. Теперь нажимаем на кнопочку домой на пульте, то есть выходим на главный самый самый главный экран, как мы видим сейчас, мы на главном экране и скин сменился. Давайте повторим еще раз настройки приложения, находим приложение, которое у нас отвечает, при том любое можете найти либо вот Zui Cool, либо, собственно, где, ага, здесь его нет, да, ну ладно, а, в любом случае, любое приложение, одно из двух, или три, или пять, сколько у вас их будет установлено, вы, собственно, решаете сами, мы на него нажимаем, разрешение, ага, стоп, это мы не туда, это разрешение приложения, открыть, открываем его, вот и теперь оно у нас работает, да, чуть-чуть мы, э, так, вернемся, да, вот смотрим теперь настройки приложения, находим наше приложение, которое отвечает э, за скины, вот оно. Находим главное приложение. Опять главное приложение. И выбираем скин по умолчанию. Видим Zui Cool. Опять опять нажимаем на домик. Вот мы и вернулись. Собственно главный экран. Теперь у нас этот наш скин Зуи Cool. Давайте теперь посмотрим. Как воспроизводят файлы с носителя. Берем обыкновенную флешку. Я предварительно туда закинул пару файлов. А, и попробуем их воспроизв... воспроизвести. Так, где они у нас здесь? Ой, не туда. кодер вроде и классная штука, но он какой-то очень долгий. Из-за этого я его не очень люблю. Но из-за того, что... Так, exit. Из-за того, что... В принципе, много кому он нравится, мы его и устанавливаем. Тем долгий такой зайти, выйти очень тяжело. Так, нажимаем приложение. Файл браузер. Это мы заходим прямо через файл браузер, как в принципе и на компьютере там выбираем диск С, диск D и так далее. Так, флешечка Kingston. Смотрите, песенка, да, какая-то русский хит. Выбираем плеер. Можно выбрать плеер музыка встроенный или mx Player. Ну, mx, в принципе, очень хороший плеер. Можете его, если нажмете кнопку, всегда вы его поставите по умолчанию. То есть все файлы подобного типа, вот как в данном случае, да, это mp3 файлы. Они будут все открываться только mx-плеером. Вот. То есть, для того, чтобы потом поменять плеер по умолчанию, вам нужно будет заходить в настройки и менять. В данном случае я нажимаю кнопочку «Только сейчас» и посмотрим, что у нас получится. О, видите? Загрузка быстро, прокрутка отлично, музыка играет. В подобном плане можно будет подключать, собственно говоря, и жесткие накопительные диски а, внешние собственно логика будет логика будет происходить ровно то же самое так давайте видео опять на выбор нам система предлагает либо mx player либо видео проигрыватель либо movie player я опять же предпочитаю mx player нажимаю на него нажимаю кнопку только сейчас вот. И видим, воспроизведение видео сразу же началось. Прокручиваем, проматываем, все происходит быстро. Качество картинки изумительное, хотя, насколько я знаю, снималось это все на телефон. Выходим отсюда. Вот какая-нибудь картинка. Формат PNG. Отлично. Все работает шикарно и замечательно. И можно, в принципе, сразу и поделиться твиттером, твитнуть, скайпом или фейсбуком. Вообще шикарно. А, так. А, в принципе, по этому вопросу, я думаю, понятно. А по телевидению. Ну, собственно говоря, телевидение самые стандартные вещи устанавливаем LOLTV, Torrent, Lanet, Lime, Ctv и Buy TV. Давайте что-нибудь. Протестируем сейчас. Я смотрю, реклама идет. Ничего, подождем. Некоторое время на подгрузку нужно будет. Охотники и рыболов. Как видим, сразу же мгновенно загрузилась. В нижнем правом... Клацаем на картинку. В нижнем правом углу появилась кнопка на весь экран. Нажимаем на нее и открываем полностью телеканал. Как мы видим, изображение шикарное. Отличное. Никаких глюков и тормозов. Хотя, я вам скажу, тот роутер, к которому мы подключены, находится от нас на расстоянии метров 12 через две стенки. И при этом показывает довольно-таки шикарно. Давайте я какой-нибудь HD-видео пускай будет. Пока новую версию ставить не будем. Вот, это такой себе онлайн кинотеатр. Нажимаем. Переходим на вкладочку видео. Открывается серия, которая есть. Нажимаем на серию. А любую какую решите. Оп, сразу загрузилась и показывает. Качество картинки тоже отличное. Давайте перемотаем. Видите, фактически никаких подтормаживаний, ничего нет. И, кстати, что вам скажу, это при условии того, что роутер находится на расстоянии метров 12 от нас, через две стенки и оперативная память приставки всего лишь 1 гигабайт. То есть, в принципе, приставка получилась просто шикарная. Так, ну, в принципе, пока что все. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях под этим видео. Обязательно ставьте лайки нам будет очень приятно и более подробное описание следующих приставок смотрите на нашем канале для этого обязательно подписывайтесь чтобы не пропустить задавайте вопросы и по этим вопросам мы собственно и будем снимать видео а сейчас друзья спасибо пока